Здравствуйте, дорогие друзья! Не так давно появился новый вид групповой работы, называется ретрит. И за короткое время ретриты набрали популярность и стали, в общем-то, мейнстримом. Их активно рекламируют, продвигают, рекомендуют и проводят психологи самых разных модальностей. Так вот, что это такое, про что, безопасно ли и правда ли ретриты работают, или это очередной маркетинговый ход, мы узнаем у нашего гостя психолог, соматический и эмбодимент-практик, художник и перформер, и, самое главное, путешественница. Итак, Елена Буянова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Наталья. Вот о женских кругах я слышала, ну, достаточно давно услышала, в принципе. И э, я смотрела анонсы ретритов в Казани, в других городах, и... Как-то меня это все очень интересовало, но руки не доходили вот, до, до того, чтобы вот туда окунуться. Я действительно много потеряла. О, хороший вопрос. Я не знаю, сколько вы потеряли или приобрели бы, если бы поехали. И это каждый человек для себя определяет сам. Какую-то ценность и важность того, куда он попадает. Но вот у меня такое ощущение, когда я вот читала анонсы, как бы собиралась внутренне, настраивалась, что это вот то место, в которое оно манкое такое было для меня, да? Mm -hmm. Но я уже к тому времени почитала, узнала спрашивала, да, а мы сейчас как бы рассказываем об этом людям, которые, ну, может быть, есть такие, которые слышат при, первый раз про, про ретрит, или, например, например, хотят о ретрите узнать из уст эксперта по большому счету, потому что у вас уже есть опыт в этом в этой части. ну и вот давайте с самого начала, что такое ретрит, откуда они, что это, что это вообще такое? Не изучала историю ретритов, uh -huh. но как будто, буду говорить как будто, uh -huh. а, как, как я это вижу, как я это слышу, чувствую. А, все это началось с того момента, как у нас стала очень популярна йога. И вот такие вот совместные путешествия, где утренние практики занимаются люди йогой, начали называть ретритами. А вообще ретрит — это такое... А, Уединенное времяпрепровождение, когда человек занимается какими-то своими задачами психологическими, в том числе. Ну, вот на примере с йогой это еще и физическое здоровье в том числе. И сейчас больше стало таких психологических ретритов. Люди стали ездить и в такие ретриты, в том числе тоже. Uh -huh. А что под... Ну вот если мы говорим про йога, ретрит, уже понятно, что, скорее uh -huh. всего, недели или там несколько дней выезда целая с утра до вечера йога с, наверное, какими-то ограничениями. А что такое психологический ретрит? Что там? Обычно задается какая-то тема, и okay. люди собираются на тему определенную. Тему задает сам ведущий или тренер, или психолог, ну, где, как, по-разному кто как себя позиционирует. И в этом плане люди присоединяются не только на тему, но еще и на место. В какое место, где будет происходить. У меня прям несколько человек, незнакомых совершенно, приходили и говорили, мы хотим в это место поехать и не просто так попутешествовать, а что-то еще для, для себя взять, какое-то важное, как есть такое слово вы говорили да про имбодимент в и вот такое вот втелеснить в себя вот это вот пространство но это то что я чем занимаюсь а так ретриты бывают очень разные психологические на тему да, на любую наверное, наверное тему наверное, да, да. Угу. Угу. то есть получается ну допустим люди собрались вот, э, на телесно-ориентированную терапию, да, и они занимаются, как вы прекрасное слово сказали, себя, вот в телеснивании себя, в себя какого-то пространства или наоборот, да. да. Ну, в любом случае речь идет о взаимодействии. Но э, и здесь еще прозвучало слово, что люди вот хотят путешествовать, плюс еще что-то. Не похоже ли это просто на, ну, условно говоря, интеллектуальный отдых какой-то для э, людей с хорошим достатком? Это вот ну, все-таки интеллектуальный отдых для людей с хорошим достатком – это немного другая структура. Uh -huh. И сейчас этого тоже очень много. Делают специальные туры, в которые собирают группу по, по каким-то интересам. Uh -huh. Uh -huh. Вот. А вот здесь вот все-таки интерес что-то узнать о себе чуть больше. И это работает, психологическая работа. Часто это бывает... Узнавание о себе что-то нового, не только о том месте, куда мы приезжаем, потому mm -hmm. что места очень красивые бывают. Наша Россия настолько прекрасна, что можно ездить, ездить и ездить и каждый год находить новые красивые места. И возвращаться в старые, потому что каждый год они меняются. И в зависимости от времени года это все меняется. Ну, то есть, вот про какую-то красоту, про встречу с природой, про э, ландшафты про что-то большее, чем человек. Угу. И а, здесь природа дает свои такие а, красивые нюансы, которые, попадая сейчас, подумаю, как сказать, попадая в которые, человек может как-то подраскрыться так как бы он не сделал, например, в той же групповой терапии в своем родном городе. В офисе, например. В офисе, да. Mm -hmm. Mm -hmm. И там на природе мы все живем вместе, мы все живем в каком-то одном пространстве. Очень часто делим э, какой-то стол, какую-то еду. И это и бытовое такое соприкосновение, и психологическое, и плюс еще природа. И очень часто бывает, что это совсем другая культура, куда мы едем. Uh -huh. И это тоже, как я проявляюсь, как участник, например, в другой культуре, в которой я ничего про это не знаю, в другой природе, где вроде вода та же льется, uh -huh. и водопады какие-то, ну, понятные, да, но там есть какой-то дух совершенно другой, нежели там в родной Казани, в родном Татарстане. Uh -huh. И это тоже очень, сейчас не раскрепощает, а какое-то другое слово раскрывает. хочется подобрать, да, раскрывает э, другие перспективы перед человеком. Когда человек видит другую культуру, можно много понять про себя. А у вас были в опыте э, такие ситуации, ну, через отзывы от э, ваших спутников, что человек приезжал с ретрита, и у него что-то вот в жизни так раз и он пошел куда-то, или решил какие-то проблемы, которые очень долгие, висяками были, да? Были такие Да, ситуации? конечно, но, в принципе, для этого для мы этого и делаем едут... такие ретриты, uh -huh. для этого ед... едут именно такие люди тоже на эти ретриты. Uh -huh. Очень много вопросов в последнее время, вот, за последние полтора года, про какое-то выгорание, uh -huh. выгорание в профессии, и у меня очень много приезжают как раз психологов, которые работают с людьми, и вообще люди, помогающих профессии, которые работают с людьми. Им mm -hmm. тоже надо где-то отдыхать и mm -hmm. как-то. Э, и это уже немножко другой отдых, нежели просто на пляже, просто all inclusive, и <laughs> все включено, mm -hmm. и я лежу на пляже. Э, про про какое-то более чувственное понимание и... Увиденность и услышанность. Вот это вот видимость для другого и видимость, когда я вижу другого человека. А на ретритах мы очень много общаемся. Именно вот так вот. Угу. По-честному. Открыто. Угу. Сейчас как будто тема э, взгляда внутрь себя стала... Прям вот сама тема стала мейнстримовской, да, что мы вот обращали внимание на себя, на свою жизнь, на свои ощущения. И здесь я боюсь, что есть такая ловушка, что человек едет на ретрит, думая, что вот сейчас я приеду, и мне сделают хорошо мастер. Когда человек едет работать с собой, узнавать себя, то там вообще может быть очень даже не лайтово, а очень даже тяжело может оказаться. Это как... Есть такое мем среди психологов в том числе, когда люди идут в какую-то терапию или еще что-то, они думают, что жизнь наладится. Жизнь не налаживается, она становится понятнее. То есть все сложности, они все остаются. Но эти сложности начинаются по-другому преодолеваться. Uh -huh. а, нарабатывается какой-то опыт, как я могу с этим справляться. И задача психотерапии, в общем-то, по большому счету, вот такая, дать человеку инструменты, с которыми он может проживать свою жизнь. Я тут недавно смотрела какой-то сериал, даже не вспомню какой, uh -huh. а, и там прозвучала фраза, а, сейчас тоже недословно, мы проживаем свои тяжелые периоды, чтобы рассказать нашему потомству о том, как их прожить. И, возможно, через несколько поколений у нас не будет этих проблем. Ну, возможно, будут какие-то другие, но вот с этими мы как будто можем справиться. И вот это вот, когда я могу про это говорить, и говорить так, чтобы меня услышали, а на ретритах все-таки люди слушают. Ну, конечно, едут mm -hmm. туда. Согласитесь, что когда человек едет в вот этот вот момент меркантильности, платя свои деньги, он все-таки работает. Да? Говорят же, что бесплатный э, там хлеб никогда не ценится, или бесплатный продукт, да. когда, когда человек платит немало. И, в общем-то, деньги с учетом дороги, профессионализма э, мастера, да, еды там, и так далее, хорошую сумму все равно набирается. Он все-таки старается ее как-то отработать, пусть даже бессознательно. Есть такой момент? Uh... Хороший момент, в основном да. Но могу прям по себе сказать, я э, очень часто езжу на разные фестивали по своей профессии, и я еще танцую контактную импровизацию, такой очень достаточно незнакомый э, большинству вид современного танца. И когда я приезжаю, я прям, я тоже плачу немалые деньги. И, а, раньше это были и международные поездки. Я вот помню, у меня был очень сложный год. Я приехала на фестиваль, я не ходила ни на один класс. А, и приходила на джимы, чтобы поспать. Но вот это было очень целительно, просто находиться в среде единомышленников. И вот это вот среда единомышленников очень поддерживает, на самом деле. А, потому что каким-то очень... Удивительным образом на ретрит собираются люди с одинаковыми вопросами. Я не хочу сейчас говорить про uh -huh. это. Проблемы, uh -huh. а это все-таки больше вопросы. Uh -huh. И решать совместно, находить какие-то способы. Очень не... Неявные, очень нелогичные порой, но какие-то вот совсем с другой стороны и послушать другое мнение, и другое мнение может к чему-то подтолкнуть, к тому способу мышления, который я никогда раньше, например, про себя даже не думал. О, а, а что так можно было? Вот что-то такое. Угу. И это тоже помогает. Что такое это... сообщество и определяется. Да, да, и кроме того, что мы же говорим в первую очередь о, о том, что это групповая работа, да, вот я недавно да. была свидетелем небольшой группы, ну, как бы такой, можно сказать, стихийной, и в ней э, была одна женщина, которая сказала, я вообще, ну, как бы случайно сюда попала, или там после сильного сопротивления, по-моему, сказала, угу. я прям у меня сильное сопротивление было, я не хотела, но потом думаю, все-таки схожу. Я, говорит, никогда не ходила на группу, мне казалось всегда, ну, как это можно перед чужими людьми выставлять свои внутренние какие-то страхи, свои проблемы, что мне это даст? И когда вот этот всего-навсего экспромтный двухчасовой мастер-класс даже, а не группа, закончился, она была совершенно в шоке, я бы даже сказала, она, она столько в себе открыла, она столько узнала, когда люди рассказывали о себе, вот эта история моя, вот это тоже моя, а у меня вот этого тоже есть. И как бы за эти два с, часа, два с половиной часа полечилась еще хорошо. А когда мы говорим про ретрит, то вот эта вот группа плюс природа, плюс аске аскетичность и, я так понимаю, детокс да, информационный, он, наверное, как... Одно из правил. Ведь в ретритах, скорее всего, есть свои правила. Ну, вот в таких ретритах, которые... Ретриты раньше начинались тоже с медитации. Я начинала говорить про то, что йога ретрита, всем известная. Но э, вот этот ретрит пришел к нам из буддизма. Само понимание ретрита. И там люди, они, правда, э, э, накладывали на себя такую аскезу, когда они сидят и медитируют там несколько дней. Э, из чего-то такого понятного современного, наверное, випаса, но все уже наверное, uh -huh, слышали, uh -huh. вот. И там, да, там прям детокс-детокс. Detox, detox. У нас нет такого, что мы оторваны Но как правило, женщины, как правило, ездят все-таки женщины, хотя мужчины тоже очень часто ездят. Женщина оставляют дома семью, детей, и у них есть возможность, как такой некий способ, побыть с собой наедине и вообще разобраться. А я-то что? Ну, У меня есть роль мамы, у меня есть роль жены, у меня есть роль работницы. Mm, ну, не знаю, какая-то профессиональная деятельность, а еще есть очень человеческая. И вот с этой человеческой я встречаюсь на ретрите очень часто. Такое больше про душу, mm -hmm. со, ну, сама идентификация может быть и какой-то да. профессии Лично, определена, да. Да, мама там. А вот это вот, а что я делаю, что я даю миру? как я что-то беру, какой вот этот баланс отдавать, брать. Вот это вот все любимые слова, которые uh -huh, сейчас uh -huh. используют, и эзотерические в том числе, но при этом оно дает какой-то большой ресурс посмотреть на себя со стороны. Uh -huh. Вот со стороны, например, этих гор, этих озер бесконечных. Вот если у меня был ретрит на Байкале, на зимнем, вот по этим зимним льдам, очень красиво. Невероятно. Можно ходить и просто рассматривать все трещинки, все пузырики, но какая я маленькая на этом озере. Вот понимание, что я маленький человечек, я червяк, на ладони Вселенной, на ладони Матери Земли, допустим, это просто очень хорошо снижает тревожность на самом деле. Вот это понимание, что от меня вообще мало что зависит. Ну, ну, по какому-то большому счету. Мы все стараемся, да. Э, я сейчас прямо обобщаю все, угу. потому что это, это какая-то тенденция, наверное, последнего века с цифровизацией. Достигательства. Да, да, да. Мы много чего... Я главу всего и так далее. Я смогу, не можно, да. я, я, я смогу и так далее. Да. И плюс я еще отвечаю за очень большое да. количество того, за что по факту я не сильно... На, я на что не сильно как влияю. Mm -hmm. вот, и вот эта вот история, когда ты попадаешь на природу, где понимаешь, так вот оно, что влияет. Это не я тут маленький человечек. Но когда ты залезаешь, допустим, на эту гору и видишь э, с высоты, как прекрасно это все. И mm -hmm. чувствуешь себя. Вот вот соединенность с природой, как я часть живого. Мне очень нравится фраза, что человек это глагол, но это то что мы делаем и вот человек это, это дело, да, да, да делание человека то как он это делает еще. Угу. И вот тут вот как будто уравниваются шансы у человека с природой когда это и все гармонично еще происходит. Я не нарушаю каких-то принципов природных. Я встраиваюсь как бы да, в эту систему да. хорошо. Вот это тоже умение встраиваться, это же тоже навык, который, если он есть, то он будет работать потом везде, в общем-то, правильно? Да. Это же опция просто какая-то наша, да? Вот следующий вопрос, наверное, к тому, к форме, точнее говоря, да? Вот ретриты есть, я так понимаю, общие, где, грубо говоря, и мальчики, и девочки вместе угу. ездят, да? Есть, насколько я знаю, мужские ретриты, и есть женские, то есть какие-то по половому признаку, да? Вот почему возникла необходимость проводить именно женские ретриты? Вы как бы чуть-чуть коснулись того, что вот женщины, у которых дома дети, угу. мужья и так далее, вот, да, им нужно себя увидеть. Это вот с этим связано, или еще какая-то более глобальная цель есть вот у женских ретритов? Вот, но тоже до... Да. Всех вот этих историй до революций, если брать какую-то крестьянскую общину, mm -hmm. то там женщины встречались и пели вместе. Если они ходили там на синокос, они пели вместе, они как-то общались. Mm -hmm. И это общение было и вербальным, и невербальным. Сейчас мы как будто несколько изолированы от такого общения. Я бы сказала, что вообще изолированные. Вот если мы говорим, что ну, женщина, например, не ходит на какие-то специально женские круги mm -hmm. или женские ретриты, то я вообще не понимаю, где она со, со своим даже общественные бани ушли в прошлое, <laughs> если уж говорить. Ну, общественные так. бани сейчас очень хорошо возрождаются. Ну, слава Богу, и с каким-то да. а, вот совсем недавно Тормое в дыхание. Питере ходили в общественную баню, это было как-то. Прекрасно, когда женщины всех возрастов mm -hmm. поливали полки, причем женщины постарше точно знали, что mm -hmm. делать. Молодежь mm -hmm. такая садилась, и так, а, ну что, венчик принести или еще что-то? А, да, это какая-то важная история поговорить про такую женскую мудрость. И женская мудрость, она про не про то, как надо делать, а как будто даже поделиться тем, mm -hmm. что у меня сейчас... Быть услышанной. Вот эта вот штука очень важная. Я думаю, что так или иначе у каждой есть подруга, с которой она делится чем-то. И это мнение подруги. Идеально, когда у женщины есть психолог. но ну, я сейчас скажу идеально, не всем нужен психолог. Не всем поможет психолог. Но психологу тоже можно приходить и рассказывать какие-то вещи, с которыми сложно поделиться. Но есть еще вот такие вот, как женские круги, как женские ретриты, куда женщины приезжают именно, чтобы быть увиденными и услышанными. А у нас с этим у всех практически да. дефицит. Может ли быть такое, что собрался женский, вот, вот эта самая женская группа, а вы же знаете, женщины-народ такой в этом плане. там Может быть и зависть, и может быть какие-то ну, какие разборки могут начаться. И женщина, которая едет туда, чтобы поделиться, чтобы почувствовать вот эту поддержку в, при... в принимаемой атмосфере, она, ну, допустим, не найдет ее. Такое возможно? Вот, честно, не встречала. Только ну, в теории, да? А, Страх... ну, даже в категории страхов, я бы даже сказала, в не Категория в страхов, потому да. что мы очень часто думаем что-то про людей заранее. Mm. А Начинаем проверять, а там такое же сердце огромное, большое, которое тоже ищет поддержки, которая может поддержать, которая тоже чувствует это. Вот это вот а, большая эмпатия, а, и у женщин она и правда в большинстве случаев а, гораздо сильнее развита, чем у мужчин, а, ну и культурные коды в том числе, что женщина должна быть такой эмпатичной. А, вот это вот эмпатия... А, Наши зеркальные нейроны, в том числе, uh -huh. которыми мы общаемся, они дают эту поддержку. Я еще ни разу не видела, что если там на женщины сложная, она про это говорит, что ее никто не поддержал. Всегда находится в группе, кто готов с ней разделить это. Uh -huh. И мне иногда даже самой не надо ничего делать. Я вижу, как девчонки из группы просто подходят и говорят, я вижу тебя, я слышу тебя, я чувствую про что-то, я uh -huh. тебе со-переживаю, я тебе со-чувствую, вот что такое. Uh -huh. Поэтому а, про какую-то женскую зависть, это, наверное, все-таки не, не в эту историю, не в историю ну, ретритов. Практики, да? А, ну, да, можно назвать ретриты, да, духовными практиками в этом uh -huh. понимании. Но я бы назвала это очень человеческими какими-то практиками, mm -hmm. что мы налаживаем вот эту вот связь. Mm -hmm. Очень честную, очень такую открытую и уязвимую. Быть уязвимой безумно страшно, всем страшно. Вот это вот прийти, вы говорили про э, пример женщины, которая попала на двухчасовой mm -hmm. класс, и прийти и открыто рассказывать что-то сокровенное, это безумно страшно. Особенно первый раз. Первый раз, да. А потом смотришь, о, сказала, о, ничего, никто не умер, живая, ниоткуда никто не, не прилетел. Никакие гримасы, да, ничего не сказал. Да. Все смотрят чувствующие, Вопросы не Еще получила могут задавать, поддержку. Да. Дают да. Поэтому в этом плане ну, начинать пробовать открываться, это какая-то очень хорошая штука. И хорошо бы для этого подбирать, да, подходящие тренинги, подходящие ретриты. Uh -huh. То есть должно быть в первую очередь доверие ведущему, доверие психологу, который это все ведет. Uh -huh. Как профессионалу, который справится и со сложными чувствами в том числе. Такое контейнирование происходит. И вот вы сейчас сказали про то, что до определенных событий mm -hmm. на, ну, в каких странах может это и сейчас есть а у нас практически этого нет да вот это вот женские круги попить yeah. вместе там прясть одна придет другая там вышивает и все вместе поют у нас этого нет ну изменился быт сейчас это практически нет можно ли сказать а тогда это было не просто ну, необходимое сопровождение жизни, что ли, бытовой, да? А это еще было... Во время этих кругов устраивали еще некие такие инициации, инициации переходные, да, связанные mm -hmm. с переходом женщины, допустим, да, из статуса девочки в девушку, из девушки в замужнюю женщину, из замужней женщины в мать, из матери там, в бабушке, как это... Даже есть такой термин старуха, есть прям такой термин, по-моему, убегущий с волками, да? Как раз она этот термин использует... И, и получается, что у нас сейчас, по сути дела, вот эту инициацию, если ее нет в твоей жизни, можно прожить на ретрите на женском? Да. Хороший очень вопрос и очень актуальный. У нас, правда, этого нет. Я недавно вела несколько тренингов, это даже не ретриты, а регулярные классы, тренинги в онлайне у меня были. И я как раз делала это про переходное время. Женщины связаны с фертильностью, то есть это менархия, первая менструация и это климактерический период, когда менструация заканчивается, овуляция заканчивается и женщина теряет свою фертильность. И как первый случай, как и второй практически ни с кем не проговаривается, про это нет. У многих племен до сих пор каких-то неколониальных существуют эти обряды. Mm -hmm. Я читала про обряд индейцев. Он очень красивый. Девушка, когда становится девушкой. Девочка, когда становится mm -hmm. девушкой. Ее соответствующим образом одевают, поют песни всю ночь. А по ту сторону... Атлантического океана Луна очень такая, ну то есть не такая, как мы привыкли. Огромный, наверное, она да? огромная, она перевернутая. Но другой полушарие там немножко другая Луна. И вот всю ночь они поют песни. Почему еще менструация очень часто приходит в полнолуние? И mm -hmm. вот эта вот история. И а, женщина становится матерью племени, словно, то есть ей Ой, наделяются. Это даже от одного слова. Ей наделяются. Полномочия эти, да, и да. ответственность, соответственно, да, тоже. то есть она становится вот, вот, вот такой большой фигурой. Большая ма. Большая ма, да. Почему мама у них есть. А вот а, можно ли сказать, что ретриты подходят вот не только для переходных таких моментов, да, ну, с возрастных, скажем mm -hmm. так, от переходных моментов, связанных с ситуацией в жизни. Например, развод, yeah. не трагически заканчивающаяся беременность, потеря очень близкого человека, физическая потеря близкого человека. Вот в эти ситуации они подходят, могут mm -hmm. быть. Это исп... должен быть, конечно, вот Родина. вопрос, это не про исправление да, все-таки, а про проживание да. проживание, да, потому что исправить потерю уже вряд да, ли да, получится, да. и перинатальные потери женщинами переживаются, как любые другие потери, но про это тоже не очень принято у нас говорить. Ну, очень часто, ну, подумаешь, там, замерзшая беременность или выкидыш, но родишь другого в лучшем случае uh -huh. это такое одобрение можно сказать и а женщина все равно переживает это потеря отчасти как будто ретриты про потерю это очень сложно потому что это объем большой горя uh -huh. которым правда может быть сложно но это могут быть какие-то индивидуальные занятия индивидуальные истории по перепроживанию этих потерь а сейчас ну вот на российском пространстве еще практически нет в американском пространстве уже есть а, такая профессия, поддерживающая доула смерти. Mm -hmm. а, они ее, по-моему, так и не называют смерти, они ее так... Ухода, наверное, доула. Да, до да уходы, там про поддержку, в том числе и поддержку умирающих, и хосписы, и в том числе и про перинатальные потери, про поддержку mm -hmm. близких. вот Смерть, как минархия, как климакс, перинатальные потери, изнасилования, про которые там тоже имеет место быть, это все большое какое-то количество табуированных тем, которые в нашем сообществе пока все-таки не так сильно обсуждается, не так сильно про это говорится. Но про это важно говорить, потому что это обычная жизнь обычного человека, и мы очень часто с этим встречаемся. Да, от того, что табуировано до сих пор какие-то темы, да, в, общем, в, общем, в общем пространстве, да, в общем mm -hmm. как бы, в социальном пространстве, смерть никуда не девается, разводы, потери, ничего никуда не девается. Все жизненные процессы существуют, как существовали, так и существуют. Но сейчас все-таки немножечко вот это вот окно, оно в хорошем смысле, не окно вертона, а в хорошем смысле окно, оно немножко расширяется. Mm -hmm. Я, по крайней мере, слышу, что и надо учиться, да, убаюкивание, пеленание. Mm -hmm. Да, вот та же та, то же самое в отцу, с которым вы познакомились. В каком-то смысле это же тоже про убаюкивание, да. Некоторые специалисты так и говорят, что приходите покачаться на ручках, как у мамы, да. Вот прям вот такой слоган используют. Получается, что в этом женском ретрите у женщин, кроме вот этих вот инициаторских, инициаторских периодов, да, переходов, есть еще темы, которые у них есть возможность обсудить без мужчин. То есть это и физиология, да, в этом кругу доверия. Бе физиология пере перехода опять без мужчин без детей просто вот как ну, да. ну, ну, мы мы с тобой одной крови да мы обе женщины климакс или, там, например женщины. с мужчиной сложно обсуждать мне кажется даже с многими женщинами сложно обсуждать даже с сложно, для да. женщины это очень стыдный какой-то очень часто бывает стыдный период да. ее жизни я вышла а, в подростковый возраст с каким-то отрывком с художественного фильма советского где героиня говорила что После того, как наступает климакс, она перестает быть женщиной. Mm -hmm. Мне это так глубоко засело, и как-то я была девочкой, но меня уже тогда это ранило. У женщин просто проседают некоторые гормоны, и это несколько меняет ее, в принципе, образ поведения даже. И не только самоосознание такого, но и поведение. И в этом как раз сложности. Но вот эта история, что мы смотрим на мир через розовые очки эндокринной системы, она у женщин после климакса она перестает... Цвет розовый пропадает? Розовый. Ну, там розовый условно, там понятно, любой, любой понятно. какой угодно. Но вот эта история, что женщина перестает как-то ре реагировать на мир и начинает mm -hmm. по-другому... И, ну, статистика такова, что человечество начинает жить дольше, а климакс начинает становиться раньше. Вот, и сразу я, я как раз, вот вы меня сорвали вопрос, с <губ> могу, практически, да, вот эта история про ранний климакс, в нем есть а, психологический подтекст, или это все-таки кто-то говорит семейный сценарий да? кто-то говорит что ну тут но тут, ну, как тут есть, так пока есть. ученые не договорились нет, да, до однозначного потому что срок вообще предклимактерический период начинается у женщины где-то в 35 лет у нее уже начинаются изменения хочет она этого не хочет угу. климакс в среднем Организм наступает начинает, да, да, к этому да. там падает уже гормоны угу. падают там хуже вырабатывается коллаген, еще какие-то mm -hmm. штуки. И к 45-50 годам у большинства женщин все заканчивается. Но сейчас и фармацевтика, и, там, я не знаю, фитогормоны есть, и все, что угодно, что этот процесс может продлиться. История про то, что фертильный период зависит от того количества яйцеклеток, угу. которые есть. Вот врачи как раз и говорят, что психология тут ни при чем, Псих... сколько, это, заложено... Это физиология, Физ... сколько заложено яйцеклеток, столько ей И получите. они на самом деле гибнут э, в каком-то количестве, когда наши бабушки беременные нашими родителями, то есть папой и мамой, а в это время в эмбрион заселяются половые гаметы, то есть потенциальные мы. Физически мы находимся в теле своих бабушек, физически мы уже знаем, как там. Физически наша вот эта клеточка, яйцеклетка или сперматозоид, уже находится в теле наших родителей, когда они еще были... Сами практически почти эмбрионами. Эмбрионами внутри наших обалдеть. бабушек. И вот эта вот история такая. И у девочек, пока, они не пока не начинается менструация, эти яйцеклетки продолжают жить все это время, и вот с этим временем они созревают угу. и вылупляются из яичников и есть возможность как раз забеременеть и менструации заканчиваются как раз тем периодом, когда яйцеклетки заканчиваются mm -hmm. и здесь и экология, здесь и питание, здесь mm -hmm. все что угодно. Очень много факторов, да, которые влияют. Да. На этот Операции этот по, на женские органы, на яичники, но ну, сейчас тоже Гормональная терапия тоже позволяет да. сохранить внимание. Ну, да, да. Возвращаясь к теме ретритов, мы так хорошо отклонились женскую тему, но это и есть суть женских mm -hmm. кругов, собственно говоря. Если женщина об этом не будет знать, она ну, не знает о своем организме, как он работает, да. как, чего от него ждать и как там вообще в, в нем существовать. Однако в вашем резюме для программы, кроме тех компетенций, про которые я уже сказала, еще указано, что вы сертифицированная ведущая танцевально-двигательных тренингов, холистического танца и двигательной педагогики. Я сейчас прочитаю, а потом mm -hmm. мы будем эти страшные слова разбирать. Фалиси, э, фасилитатор в области телесности движения интегрального танца, организатор тренингов в фестивале, посвященных телесности, движению танцевой перформансу и женщина эмпирически следующие жизни путешествия. Танец. холистический танец что такое что это такое mm -hmm. это вообще целостность mm -hmm. И холистический танец относится, ну вот, к холистический подход относится, сейчас холистический метод есть в медицине везде, угу. ну то есть холистический, а, это общий как, термин. да, общий термин, а, как про большую целостность. Угу. И вот эта вот дуальность, которая там, я не знаю, со средних веков, там, черная-белая, женщина-ведьма и все такое угу. прочее, я сейчас обобщаю очень угу. грубо, но вот эта дуальность, она а, здесь немного растворяется, потому что мы не только черные или белые. У нас весь, вся гамма цветов, у нас вся палитра цветов. И mm -hmm. а, холистический танец как раз а, про терапию такую танцем в холистическом подходе, где есть а, единый ум, тело и душа, и эмоции. То есть mm -hmm. это все про одно. А, мы не лечим только психику, mm -hmm. мы не можем этого делать с отрывом да? от тела в нашем теле очень много чего зашито в нашем теле ну вот я то что говорила про mm -hmm. а, яйцеклетки сперматозоиды mm -hmm. то есть а, мы телесно даже помним то что переживала бабушка во время беременности каким-то образом а, вот поэтому тело это наш друг это как бы не говорить про, субъектно про тело но мы и есть наше тело Ну конечно Конечно, и, кто же мы еще? И есть как будто вот это вот понимание, что давайте я полечу свое тело, uh -huh, и это про здоровье, uh -huh. да, но как будто одно тело лечить тоже не очень имеет смысл, если с психикой, с эмоциями что-то не так. Uh -huh. Вот, поэтому такая целостная медицина, целостный uh -huh. подход, целостная uh -huh. психология, холистический uh -huh. метод и холистический танец. А вот фолиситатор в области целесности, движения, интегрального танца. Что это такое? Фасилитатор. Фоли... Фасили... Фасилитатор. Ага. А фасилитатор, да. Да, фасилитатор. Не необычный, не незнакомый для меня слово. А, это поддерживающая данность. история, когда я как модератор, mm -hmm. например, я могу фасилитировать, я могу направлять процессы. Я слежу за процессами, куда они идут. И если там у меня есть какая-то история в моем понимании, что это должно как-то по-другому идти, я могу чуть перенаправить туда. Uh -huh. вот такая модерация процессов происходит. Uh -huh. И а, держание такого контейнера, это психологический термин а, кон контейнирования, а, когда я являюсь каким-то объемом, который пропускает вот все вот эти переживания, uh -huh. а, чтобы они не застревали, чтобы они проходили. Вот это вот такой поток текущий, и в котором можно размещать mm -hmm. очень сложные свои чувства. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, про сложные чувства, это прям правда про сложные чувства, про то же самое горе, печаль, депрессию, все что угодно. Радость может быть сложным чувством. Мы mm -hmm. говорили про зависть, особенно про женскую зависть, но и вот такая история, что обычно э, сопереживать радости гораздо сложнее. Мы очень охотно откликаемся на какое-то горе, а разделить радость, это прям как будто тоже может быть сложно. И вот здесь вот поддержать какие-то хорошие изменения, это тоже огромный такой, огромная работа, я бы сказала. Огромный процесс, который тоже нуждается, чтобы человек был увиден в его радости, в его каких-то достижениях. Но это тоже наша культура, которая... Не принято было хвалить, mm -hmm. что вот это все достигаторство, оно тоже идет от того, что... Ну, все кривобокое немножечко, конечно, mm -hmm. когда развивается только одна, вторая, в любом случае, гнитюнная остается, второй полюс. Это, ну, это yeah. неименуемо. Вот, я так поняла, что вы уже, ну, не первый год занимаетесь вот выездом групп на ретрит. Как ваши темы выбираются? Как вы выбираете темы? Как они появляются? Как рождаются? Mm -hmm. И какие это темы? Я поняла, что я очень хочу на Алтай. Настолько, что я была готова собрать друзей, коллег. Мы обсудили, что мы хотим сделать вместе, какую тему. Собрали группу небольшую девчонок, но она у нас смешанная была. Мужчины там тоже были. И уехали на Алтай. Это был какой-то мой первый выездной такой ретрит. И с того момента я прям понимаю, что я могу совмещать путешествие то, что я люблю. То, что я правда люблю видеть своими глазами, своим сердцем, и что я могу это показывать людям, и одновременно какие-то темы еще тоже поднимать. Темы в основном те, которые меня интересуют. То есть все-таки через личные... Ответы, да, вот это, да. Угу. А, у меня не работает такое, что я прям знаю, что это там... Uh -huh. сейчас в топе uh -huh. и Мейнстримские эти... темы просто взял, потому что она в мейнстриме, да, вот все об этом говорят, и я об этом повезу ретрит. Uh -huh. это не работает. У меня не работает, uh -huh. если в этом нет моей личной заинтересованности. Ну, то есть я через себя это все пропускаю. Всю тему мне сначала надо посмотреть, как это работает. От, uh -huh. Скажем так, отрепетировать, как, какие телесные практики я могу давать. Какие э, творческие практики я могу туда давать. Если мне там неинтересно, вряд ли это заинтересует еще кого-то. Но вот Есть такое в психологии, что э, к психологу приходит клиент как раз его. с его проблемой. Да. Да, да, да. Вот, поэтому я думаю, что если мне это интересно, и тема заряженная, она правда имеет место быть в пространстве. Но тут такой еще полевой принцип срабатывает. Mm -hmm. Люди каким-то образом находятся. Угу. то есть получается что мы ездим на ретрит для того чтобы получить поддержку почувствовать тепло э, таких же раненых со своими шрамами со своими соднящими болячками да, угу. людей И это своего рода такой ну как бы, я слышала, у меня один знакомый говорит, что на женский народ на женский шабаш собираешься, собираешь. я говорю, ну почему бы и нет, тоже праздник, но вот как мы с вами уже сказали, он может получиться вообще-то невеселым, да, ведь если там будут чаще всего там боль, слезы. И веселье там веселье тоже, тоже есть. Да, веселье считать там не что это только шабаш, это нет, это нет. Конечно, нет. Это мы не говорим. Праздник. Мы говорим о сложном, мы mm -hmm. говорим, правда, о сложном. Я слышу про вот эту вот раненность. И, да, ну, то есть человек должен быть к этому готов с этим работать, по чуть-чуть, mm -hmm. mm -hmm. настолько, насколько есть ресурсов. И вот там этих ресурсов можно поднабраться. А радости там тоже очень много. Красоты и радости. И, по большому счету, женщины, которые приходят, они делятся своим опытом. Это, конечно, бесценно. И Может. находят способы с ним справляться. Угу. То есть вот эта история, что я нахожу... Очень сложные темы появляются. Ну, то есть перинатальные потери. Потери... Близнеца внутриутробного, такое mm -hmm. тоже бывает. И вроде все хорошо, жизнь прекрасна, да, человек работает, но что-то не дает. И вот это что-то, как, как диагностика даже может быть, уже я знаю, про что это. Я знаю, какое место, это вот анекдот такой... Пациент приходит к врачу и говорит, куда они тыкну, везде болит. Батюшка, куда у вас палец сломанный. Mm -hmm. вот это как будто диагностировать mm -hmm. этот палец, это уже половина дела. Mm -hmm. Увидеть то место, которое сейчас самое такое уязвимое, которому нужна поддержка. И вот получить эту поддержку, это да. Mm -hmm. И в женском кругу это тоже может быть. И оно вполне себе работает. Знаете, одно время была реклама по центральному каналу, где Татьяна Васильевна рекламировала крем Буренка. Я просто вот помню. И она текст этой рекламы такой был: Любая женщина хотя бы раз в жизни должна попробовать этот крем. Мне хочется сейчас переделать этот а, слоган на ретриты. Любая женщина хотя бы раз в жизни должна съездить на женский ретрит или там сходить на него, mm -hmm. да, и, возможно, это станет первым шагом только на пути к, к женщине, к себе как к женщине. К принятию к себя как женщины, да. да. В женщине есть обе части, есть яйцеклетка да, и сперматозоид. Да. И когда вот сейчас говорят, женщина это прям женщина, нет, в ней есть сильная, смелая, активная часть, это тоже женская часть. И женщина может быть любой, может быть разной. И это тоже важно а, в этом быть виденном услышанным, да, да. Что женщина — это не только определенное поведение женственное, ну, как условно, как оно, допустим, принято в социуме, но и вот такая вот история, что я могу быть любой. И, ну, понятно, что а, коня на останавливают женщин не от хорошей жизни, ну, если это нравится, если, если это, она в этом или, хороша... Или если это надо. Вот если надо это надо, для то у меня тут нет вопросов. Угу. Для меня все нормально в этом плане. Я не, не та ведущая женских кругов, которая про благость. Угу. Нет, нет, нет я тоже не про благость. Про, я не в этом смысле про женщин. Как да, но Я про то, что иногда угу. прям путают вот эти понятия, нет. что... Угу. Женственность – это только вот там одно время было а, длинные юбки, и я женственная. Ну, я прекрасно хожу в штанах, потому что мне это удобно. А моя женственность – это ничего не говорит абсолютно. Ну, конечно, когда мы вот так выхлощенно говорим про женщину, то мы одновременно и мужчин лишаем возможности чувствовать, да? возможности сопереживать, пред, представляя их в таком железном... Как кольчуги, не имеющим права вообще шаг в сторону, и все, это уже не мужчина. Конечно, нет, мы с вами говорим в этом плане наездом. На одном языке, я думаю, наши зрители тоже понимают, о чем идет речь. Спасибо вам огромное, Елена, было очень интересно. Я думаю, что, возвращаясь вот к, этой, к этому слогану, слогану любая как бы, женщина хотя бы раз должна попробовать съездить на ретрит, она, думаю, действительно станет прекрасным завершением программы. Я, да... Я планирую, мне очень захотелось. Елена мне рассказала о своем ретрите, который будет летом. Я очень хочу попасть. Не говорю, что надо, прекрасно понимая вредность этого слова. Говорю, хочу совершенно осознанно. И э, сегодня, дорогие наши зрители, вы познакомились, на мой взгляд, с уникальным специалистом и еще одним инструментом знакомства с собой. Пусть вам это будет во благо. Спасибо большое, Елена. Спасибо, Наталья. Спасибо, зрители. А мы с вами прощаемся до новых встреч, до новых программ. В студии работал Наталья Ежова. Всего вам хорошего.